Циклическое реле времени может включать и выключать нагрузку с заданными интервалами времени, которые может задать пользователь. В данном видео я покажу, как из двух аналоговых таймеров задержки включения или выключения можно сделать циклическое реле времени. Аналоговый таймер задержки включения или выключения может включать или выключать нагрузку с задержкой, которую выбирает пользователь. Время задержки можно задать при помощи ручки, расположенной на лицевой стороне таймера. Поворачивая ручку по часовой стрелке, мы увеличиваем время задержки. А поворачивая ручку против часовой стрелки, мы уменьшаем время задержки. Если мы соберем схему, как вы видите на экране, то получаем полноценное циклическое реле времени. Алгоритм работы реле очень прост пока подаются питание на два таймера. Циклично включается и выключается нагрузка. Для удобства объяснения обозначим время 1. Это когда светится красный светодиод на нагрузке и красный светодиод на реле возле красного светодиода. Время 2. Это когда светится зеленый светодиод на нагрузке и светится красный светодиод на реле, расположенного возле зеленого светодиода. Время 1. Можно задать при помощи ручки, расположенной на лицевой стороне таймера, возле красного светодиода. Поворачивая по часовой стрелке, увеличиваем время 1. Поворачивая против часовой стрелки, уменьшаем время 1. Время 2 можно задать абсолютно аналогичным способом.